Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь, познание воли Отца нашего Небесного да умножится Твоей Церкви, невесте Твоей, и вся слава да будет нашему единому Господу Богу Отцу Сыну и Святому Духу. Сегодня Бог положил на сердце меня поговорить о познании воли Божьей, индивидуальной. Направление немножко. Мы поговорим о том, что, как Бог видит в своем Писании, потому что мы знаем, что есть открытая воля Божья. Да? Это Писание, это, это Слово Божье, это Библия. Это. Мы знаем, что здесь открытым Бог говорит, что Он хочет. Вот, и есть индивидуальная воля Божья, о чем мы сейчас усиленно молимся, о чем церковь жаждет, и я так благодарна через замечку. опять Бог настолько, то слово, которое, вот этот живой новый путь, которым вот через ее сердце это было высвобождено перед престолом милости и благодати, это здорово, это сильно, и мы будем ходить действительно, уже мы согласились с тем, что мы пойдем в этот новый путь, живой путь, познание Господа Бога, именно каждого лично. И мы знаем также, что Павел в посланиях своих, он все время писал, и вначале он просто благословлял, благословлял каждую церковь и каждого в церкви, что именно что мир, любовь, благодать, именно познание Бога. Познание воли Его. И это так ценно, это так важно, поэтому я верю, что это Бог поднимает эту тему. И смотрите, мы поговорим о том, что, ну, мы знаем, что для нас Иисус Христос это пример, это стандарт, это образец во всем. И то, что как Он делал да, на земле, будучи Сыном Божьим, Сыном Человеческим. И для нас это, это просто конкретно, как должны мы поступать и делать в исполнении воли Его. И Иисус Христос, Он действительно... Говорит нам об общении, взаимоотношении. И он показал пример, как он это делал своим Отцом Небесным. Вот. И смотрите, хочется обозначить две основные, очень важные решения проблем, которые через крест Иисуса Христа. И мы сегодня пели об этом. Смотрите. Первое. Это он искупил нас через жертву Христа. наших грехов, беззаконий. Он забрал наши немощи и болезни. Он даровал нам спасение, жизнь вечную. И мы избавлены от власти тьмы. Мы переведены в царство возлюбленного Его Сына. И второе, основное, очень важное действие. Произошло возвращение. Через покаяние каждого из нас да? и рождение свыше – это возвращение к живым взаимоотношениям с Богом через Духа Святого, чтобы нам знать волю Божью конкретно лично. И смотрите, через свое послушание воли Небесному Отцу Иисус открыл нам доступ присутствия всемогущего Бога. Он возвратил нам то, что было утрачено через грех непослушания Адама и Евы было утрачено через непослушание и возвращено через послушание Иисусом Христом, а Он в нас, и Он через нас. И нам надо знать волю Его. И смотрите, Божь... Слово Божье говорит, что завеса во святое святых разорвалась. Сверху, донизу уже зачитано было сегодня Слово. Это сверхъестественным образом. Смотрите, здесь показано, что это воля Отца, который сделал это без рук человеков. И таким образом вход в Божье присутствие Богом лично был открыт каждому человеку. Ветхий Завет отслужил. В Новом Завете Бог приглашает свое присутствие каждого. Откровение Галочка, Откровение 3.20. Он говорит, все стою у двери, у двери каждого сердца. У двери сердца стоит сам Господь и стучит каждому мне и каждому лично из вас. Он стоит и стучит, он стоит и говорит, если кто услышит голос мой и отворит дверь сердца своего, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Знаете, евреи понимали, что значит «войду и буду вечерять». Здесь говорится о таком личном дружеском общении, которое имел, ну, имеет право и возможность каждый из нас, но это совершается от любви нашего сердца. Это путь живой любви нашего сердца к Богу. Потому что там в Иоанна 14, он говорит, если соблюдете заповеди мои, да, то любите меня. И я приду, я сотворю обитель в вас. И придет Отец, если вы будете послушны Слову Моему, если вы будете послушны Духу Моему, да. И смотрите, Евреям 10, 19, 22, Анечка говорила сегодня, путь, путь, это внутреннее состояние человека, Божий путь к тому, чтобы познать волю, это внутреннее состояние человека смиренного, сокрушенного сердца человека и трепещущего перед словом его. Это путь, это путь. это услышать от Бога, да, в послушании действовать, но на что хочется обратить внимание. Смотрите, если нам Слово Божье говорит, например, «Прощайте и прощены будете». Как вы прощаете, так и вам Отец Небесный простит. И если я знаю открытую вот эту Божью волю и не прощаю, что я делаю? Я не подчиняюсь открытой воле Божьей. Или, например, дети – Э, почитайте отца и мать. В этом благословение, в этом э, долголетие, да, все, полнота жизни, да. Если человек не подчиняется открытой воле Божьей, о какой можно воле Божьей индивидуальной говорить? Понимаете меня? Поэтому э, Господь указывает на эти вещи немножко, вот. И мы знаем, что соединяющийся с Духом э, соединяешься Духом, да, своим, с Господом. Есть один Дух с Господом. И в Римлянам 8,14 написано, что «Все водимые Духом Божьим, подчеркиваю, все водимые Духом Божьим, да, суть Сыны Божьи. Это процесс». Это та благодать, научающая, освящающая, обличающая самого Господа Бога, как Петра сказал. «Возлюбленные, припаяшьте кресло ума вашего и полностью уповайте на благодать подаваемую вам. Храните эту благодать. Благодать в явлении лично мне, лично тебе». В явлении Иисуса Христа, в любой ситуации, в любых обстоятельствах, в том, чтобы любить Бога, в том, чтобы познать волю Божью, то, что лично от меня Господь хочет, и в том, чтобы э, исполнить эту волю. Не просто познать, не просто, а исполнить. И вот смотрите, э, какая, например, цель была общения с Отцом у Иисуса Христа? общение Иисуса Христа с Небесным Отцом, оно имело стратегический характер. Это тоже для нас как пример. В молитвах, уединениях да, Иисус Христос конкретно узнавал волю Божью относительно того служения, которое Он предопределенный был на эту землю. Его планы, что Ему делать. И написано, что Иисус Христос видел творящего Отца и делал только то, что видел и э, говорил то, что Ему Отец говорил делать. И смотрите, в Деяниях 10.38 э, здесь сказано, что <как>, «как Отец, Духом Святым и силою». Помазал Иисуса Христа из Назарета. И он ходил, благовествовал. Он ходил, исцелял. Он ходил, освобождал обладаемых дьяволом. Он знал, что вот это для этого Бог его помазал. Он пришел на эту землю, и он четко, ясно, конкретно, целеустремленно, он старался исполнить то, для чего он вообще пришел на эту землю. И в Луки 4:18 18 конкретно Хочу сказать, что когда пришло время, он вышел из пустыни, вы знаете, да, и он зашел в синагогу, и он открыл это место из Писания, и он сказал, Дух Господи на мне! Он помазал меня благовествовать нищих, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным, освобождение, слепым прозрение, отпускать измученных на свободу. Христос в нас упование славы». И мы знаем ту волю, которую Ему дал Отец. И мы благодарны Богу, что то помазание, а сейчас действительно помазание последнего времени, полнота благодати, милости, любви, это все у нас уйдет умножено и ускоренными темпами. Наша задача открыться для этого. Наша задача принять это. Наша задача иметь эти общения личные с Богом, Через Духа Святого и совершать это. То, что именно практически, что Господь. И действительно, наше знание воли Божьей – это сокровище. Сокровище, которое открывает Святой Дух. Вообще не с Ним. И это сохранит каждого из нас от той пустой траты жизни, времени, даров, талантов. Это наш путь в вечность, чтобы не обманывать самих себе, себя. И Иисус Христос он сказал ученикам, «Лучше для вас, чтобы я ушел, чтобы пришелся той Дух, которого пришлю вам от Отца, Духа Истины, и это нам дано». Мы говорили об этом – мы имеем это во имя Иисуса Христа. И я хочу сказать, что Бог ожидает от нас. Он влечет, влечет любовью каждого на новый уровень общения с Ним, взаимоотношения с Ним, чтобы знать Его волю. И смотрите, это не только первое, не только как мы досели, совершали. Я не говорю о каждом, просто сейчас Господь путь показывает. Просто сейчас Бог ободряет, и сейчас говорит, дитя мое, любимое, иди, иди смелее, используй эту благодать на благодать. И смотрите, первое, это не только что, как мы до сели призывали имя Господне, мы и призываем, это и надо делать. Но знаете, когда мы вот знаем, допустим, президента, ну мы с ним общения не имеем. Да, мы знаем Его там имя и так далее. да. И вот чтобы Бог хочет, чтобы мы от этих общений, только призывая имя Его, да? вот, чтобы мы пришли на уровень сотрудничества и взаимодействия по знаниям, по слушаниям воли Его. Он нас сейчас ободряет, Он нам говорит идите, я с вами, я помогу, я, я совершу, я защищу, смелее, дерзновение. выходите в это э, святое святых, потому что вы имеете это право во имя Иисуса. И смотрите, третий уровень, это уровень друзей. И как сказал Виана 15, да, вот, что <клышленный> вы... Вы, друзья мои, если исполняете то, что я завещаю вам, и я вас уже не называю рабами, я называю вам друзьями, потому что я говорю вам то, что услышал от Отца. Я говорю вам, Церковь, то, что говорит Господь просто через мои уста. Слава тебе, Господь! И смотрите, овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, они идут за мной, и даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. И мы говорили в прошлый раз о том, что Павел, он, смотрите, 2 Коринфянам 13 глава, 13 стих, что он указывал на вот эту основную, действие, что он говорил, что любовь Бога Отца, любовь Бога Отца, благодать Христа, она с вами, потому что благодать и истина пришли через Христа, и он говорит, что и общение Духа Святого с вами, без общения Духа Святого, мы не можем исполнять Его волю. Поэтому я благословляю Церковь, благословляю себя на то, чтобы воистину, Господи, мы сказали Церковью, мы желаем и жаждем пойти этим новым путем, мы желаем слышать Тебя, и не просто слышать, а идти, Господь, исполнять волю Твою, Господь, и мы преклоняемся пред Тобою, и я благословляю Церковь, благословляю что хранимы мы Тобой, Господи, ведомы мы Тобою, и Твои советы, Господи, принимаем, уши свои открываем, внимаем, и мы внимательны к Тебе, Господь, к желанию сердца Твоего, Господь. Боже, Ты дал нам свет и разум, Господь, да будет просвещаться, да будет свет, который, Господи, тьма которого никогда не, не, не объявит не обнимет во имя Иисуса Христа. «Господи, благословляем, благословляем Святой имя Твое». Почтение и преклонение, Господь, мы преклоняется церковь перед Тобою, преклоняется, Господь, и берем эти сокровища, которые были сокрыты от нас, которые были ворованы сатаною. Мы берем эти сокровища, почтение к Тебе, Господь, почтение к Слову Твоему, почтение к присутствию Твоему, Господь, чтобы идти, Господь, чтобы идти и совершить Твою волю, и чтобы все и во всем прославилось Имя Твое, великого Бога. Бога, всемогущего Бога, любящего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.